Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! У меня многие спрашивают в комментариях, как я поливаю свою орхидею в таком кокосовом кашпо. И вот сегодня я вам покажу, как раз сегодня у меня день, когда нужно полить орхидею. Методом замачивания. Сейчас я вам все покажу, как я это делаю. Пришлось ходить за стульчиком, так как она у меня высоко. Под весном кашпо вот в таком. И сейчас я как раз сделаю водичку ей. Все при вас сделаю. Ну вот мои директора. Все спят. Никто работать не хочет. А вот только они вот так вот валяются. Здесь теплый пол. И им просто здесь балдеж. Им нравится. Два моих красавца. Вот этот мой старший директор, главный. А это его зам. Балюня. Бали. Мальчик мой сладкий. Вон они даже, видите, как подружились. Бали на него даже лапки сложил. Лежит. Урчит. Ну, пока помощники мои отдыхают, продолжим поливать орхидею. Для полива я использую вот такой тазик. Туда я добавляю колпачок. Ну у меня вот такое вот удобрение. Я разные покупаю. Просто колпачок вот так вот на тазик выливаю. Даже много получилось. Ну чуть поменьше колпачка. Ну с мерного стаканчика. Последний раз купила вот такое удобрение. И туда я еще добавляю интарную ну, пол таблетки, а то и одну таблетку, если вот на такое, да, одну таблетку интарной кислоты, вместе с удобрением. Только я ее, конечно, измельчаю, как порошочек и высыпаю. И наливаю обязательно теплую воды. Вот, стрепенулись, водичку услышали? я вот это кашпо опускаю в воду вот так вот оно должно как бы погрузиться полностью здесь просто ветка с цветами так вот положу ее и все и минут на 30 я оставляю вот так вот Он хорошо напивается здесь редко поливаю, я поливаю раз в неделю орхидеи, но там вот лампа, видимо, все равно нагревается вот здесь вот корешочки, вижу, у меня подсохли нужно, можно обрезать, они прям сухие у меня, а здесь посмотрите видите, вот цветонос, вот цветонос вылез то есть орхидеям нравится в принципе нравится Но я давно уже не Ой, не убирала корешочки некоторые сухие. Ну, пока мои орхидеи бьют водичку, я прыскаю некоторые другие свои растения. Мединила очень любит влажность воздуха. Иногда между поливами я ей просто вот так вот, знаете, грунт сверху просто увлажняю и все. Ну, пока вот я не вижу, что у нее трос какой-то идет, но листья, конечно, увеличились в размерах. Хоть у меня влажность здесь и такая хорошая, потому что здесь у меня водопад находится, я все равно вот эти растения, которые стоят рядом с водопадом, я их вот так всегда опрыскиваю. Так как эти все растения очень любят влажность воздуха. А здесь у меня пол-теплый, и поэтому, конечно же, влажность уже становится меньше. Моя карамелька. Ну да, скорее всего, хотя вот этот лист у нее такой, как бы вы, ну, не сильно-то, я не могу сказать, конечно, что здесь варегатность какая-то, но он такой неоднородный лист. А вот эти новые молодые листочки, конечно, вот такие вот. Такой явной варигатности, конечно, нет. Но я уже говорила, что он даже если не будет варигатный, он мне такой нравится. Мне очень нравятся листья, очень такие красивые. И они не мелкие. Красиво смотрится, все равно растение. Пусть будет такое, как есть. Варигатное, значит, позже будет. И здесь так немножко Плюм бага. смотрю. Я вот обрезала вот эти цветоносы уже, которые отсвели. Он заново начинает набирать. Прошло тридцать минут. В сонном царстве ничего не поменялось, только поменялось место расположения и все. Ну а мы будем доставать свои орхидеи. Ну вот хорошо, грунт так намок, хорошо очень, орхидейки напились и теперь я их просто вот так вот достаю и они у меня вот здесь вот на кран я их вот так вот вешаю здесь и они у меня стекают. Здесь пора, король обратно. А эту воду из-под орхидеи я никогда ее не выливаю, я ее разливаю по растениям под шифлеры, под папоротники то есть у меня вот раз в неделю стабильно вот это вот все разливается. И сейчас они у меня стекут вам, на минут 30 наверное еще там постоят, и я их повешаю обратно на место. Увидимся в следующем видео.